Я решила сварить суп из чечевицы Это очень вкусный питательный суп Чечевица очень полезна для здоровья Она содержит много белка Поэтому суп из нее получается вкусным, наваристым, питательным и очень сытным. И я люблю супы из гороха, фасоли и чечевицы варить именно в скороварке. Тогда вкус получается более насыщенным. И нам так нравится больше. Готовится элементарно просто. Конечно, можно все это сделать в обычной кастрюле. Технология в принципе такая же. Буду делать на курином бульоне. Я всегда варю на втором бульоне. Я довела воду до кипения, вбросила в нее куриное филе. Довела опять до кипения, проварила по... Пару минут воду слила и теперь варю филе уже на второй воде сняла пену и теперь буду отправлять сюда чечевицу Чечевицу я взяла стакан, замочила в холодной воде, она у меня немного разбухла, вы видите, сейчас я ее промою под холодной проточной водой, откину на дуршлаг и отправлю к куриному филе. У меня это коричневая чечевица, она разваривается дольше и поэтому лучше ее, конечно, предварительно замочить, но если вы будете использовать красную чечевицу, то ее предварительно замачивать не надо так как она достаточно быстро готовится. Я отправляю чечевицу в кастрюлю, довожу до кипения, и пока будет вода закипать вместе с ней, я нарежу картофель мелкими кубиками. Накрываю крышкой, чтобы быстрее закипела. Картофель нарезаю приблизительно вот такими кубиками. И уже подготовила овощи для зажарки. Я возьму луковицу, морковку и здесь у меня три стебля сельдерея. Если вам не нравится, можете сельдерей не добавлять. И верхушки стеблей я просто отрезала, вброшу их в суп, а в конце уже их достану. Также положу еще небольшой кусочек свежего острого перца. Но это, естественно, по желанию, можете этого не делать. Теперь буду нарезать овощи для зажарки. Донышки у лука я всегда вырезаю, мне не нравится их вкус. И это, естественно, самая жесткая часть в луковице. Я не использую ее никогда. У сельдерея ножом для чистки овощей я очищаю всегда вот эту верхнюю часть, так как она жесткая. И стараюсь овощи нарезать так, чтобы кусочки их были приблизительно одинаковые. Если зажарку не любите, то, естественно, можно делать просто с сырыми овощами. У меня чечевица закипела, теперь я сюда отправлю нарезанный картофель и доведу до кипения. После того, как закипит, посолю. Добавляю на сковороду растительное масло и хорошо ее разогреваю. В разогретое масло сначала добавляю обжаривать морковь. И присыпаю немного сахаром для того, чтобы процесс карамелизации происходил быстрее. Когда морковь зазолотится, добавляю к ней сельдерей. Обжарю Пару минут и в последнюю очередь буду добавлять лук. Тем временем у меня картофель закипел. Теперь я отправляю сюда соль по вкусу. Добавляю 2 чайные ложки приправы кухарок. Я ее всегда добавляю в супы. Из приправ буду добавлять три горошка душистого перца. Немного черного молотого перца. Сушеные стебли укропа, две гвоздички для аромата, много не добавляют, так как у нее очень интенсивный аромат. Немного семян укропа, их я предварительно чуть-чуть измельчу в ступке. Также отправляю сюда зелень сельдерея с верхушек стеблей, красный острый перец и 3 лавровых листика. Следом отправляю за жарку. Теперь накрою крышкой и доведу до кипения. Когда у меня скороварка засвистит, я поставлю огонь на минимальный и перемещу скороварку на самую маленькую комфорку. И буду томить приблизительно минут 40. У меня суп уже доварился, я сейчас достану, разделаю куриное мясо, нарежу его на небольшие кусочки. Попробую на соль и при необходимости досолю. Курица, кстати, окрашивается от чечевицы и получается такого розоватого цвета. И сейчас сюда добавлю сразу замороженную петрушку и натру на мелкой терке пару зубчиков чеснока для аромата. И сразу я достаю приправу лавровый лист и душистый перец вместе с гвоздикой. Для того, чтобы потом удобнее было кушать. И сразу достану верхушки стебельков сельдерея. Теперь отправляю сюда порезанную курицу и дальше можно при желании добавить сюда кипяток, чтобы довести суп до необходимой консистенции. Так как сразу налить скороварку необходимое количество воды нельзя, иначе она может взорваться. И такой суп мне нравится подавать со сметаной. Если никогда не варили, попробуйте, я надеюсь, вам понравится, получается очень вкусно. Мы сейчас будем обедать и желаю вам приятного аппетита, кто тоже сейчас кушает.